разоблачение малышариков начинается. Итак, начнем с пандочки. Пандочка в малышариках почти всегда появляется. Раз так, значит она не из смешариков. Вот.